Маленькие, удобные лайфаки, лайфаки. Из вискарного бокала пил компота один лишь я. Если вы живете там, где вы живете, то живите там, где живете. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, самое время нам снова что-нибудь приготовить. Ну а перед тем, как мы приступим к готовке, хочу сказать вам, что самое время подписаться на канал, поставить лайк этому видео авансом. Если вам видео не понравится, в конце, после полного просмотра уберете, смотрите другие видео на канале, а мы приступаем. Ну и а теперь самое время выбрать, что же мы будем готовить. Две коробочки от увелки. Режасмин. По-тайски, либо паста Портабелла. М -м -м. Берем, погнали. Выбираем увелковскую коробочку Рис жасмин по-тайски. приступим, Ну что ж, а для приготовления увелки под солнцем риса жасмин нам там принадобится добавить всего лишь куриного филе. И это будет все. Довольно быстро, просто и ароматно. Я в это верю. Посмотрим. Производитель рекомендует добавить 300, но у нас есть немножечко побольше, потому что мы не хотим в очередной раз передавать привет трактористу. Мы взяли побольше куриного филе. Посмотрим, что у нас тут есть. 464 грамма куриного филе. Чуть побольше мы любим мясо. И теперь мы его предварительно маринчиком замаринуем. Убираем чудовесы. Половину лайма Выдавливаем сок Можете взять лимон Если вы нищеброды, не можете позволить себе лайм Если вы живете там, где не растут лаймы Тоже можете взять лимоны Если вы живете там, где вы живете То живите там, где живете Два зубчика чеснока А ну, теперь солевая тема. Солевые. Берем розмариновую соль. Как готовить розмариновую соль, я расскажу вам чуть позже. Немного свежего молодого перца. И оставляем мариноваться на полчеса. На полгребаного чеса. Перемешали. Оставим пока что куриное филе в покое. Ну что ж, а теперь приступим собственно к приготовлению. Для этого мы задействуем кастрюльку. Надо. И в нее мы зальем 450 миллилитров воды. Вода то есть, закипает. А тем временем раскроем и посмотрим, что здесь у нас в комплекте. Вот он соус тайский сладкий чили никакой информации вся информация на коробке а вот и рис жасмин его как только закипит вода не отправим вариться на 15 минут а также какую информацию нам дают Увелка под соусом это удобное решение для современной семьи. Кстати, другие рецепты из коробочек от Увелки вот здесь будут периодически вылезать. И все коробочки Увелковские, что есть у меня на канале, в описании к этому видео. И секрет соусе, говорит производитель, самое главное, это готовые соусы. Набор для приготовления сладких чавель. У клас натуральный ингредиент, Лишь за смен, паприка красная, томат, хлопья, морковь, чеснок. Петрушка, перец, чили, острый тимьян. А соус татайский слабкий чили, подопетивая, сахар, угодно, фруктовый сироп, перец, красный чили, чеснок. Запуститель, сантовая капец. М -м -м -м, обожаю. Соли ребят кислотности. кислотности. Краситель в паприки. Консерваты срабатывают, алия, бензонатна натрия. М -м -м. Никакого мутамата потрясающий. Потрясающий. И сейчас мы все приготовим. Пять с половиной белка. 64 грамма углеводов, 1 грамм жира на 100 грамм продукта, очень энергетически и очень ценно. 290 килокалорий в 100 граммах, потрясающе. Сейчас мы это все будем готовить. Ну что ж, вода закипела. И самое время отправить сюда наш рис. Открываемся. Варим на медленном огне 15 минут до полного выпаривания воды. А пока рис сам себя варит, хоть вы этого не видите, а может и видите, но это как сослев, которого нет. Вот, расскажу вам, как оптимально использовать курицу. Мы взяли грудное филе от целой курицы. Была у меня целая курица на кино 750. Я всегда покупаю целую курицу и для разных блюд беру разные части. Это гораздо выгоднее. Поэтому рекомендую покупать целыми курицами и разделять нужные части. Убирать в холодильку, в морозилку, со спины валите суп. Остальное задействуйте как хотите. Такие дела. Маленькие удобные лайфаки, лайфаки. Отправляем теперь наше куриное филе обжариваться. Нарезаем мы его тоненькими ломтиками вот такого вот формата. Разогреваем маслице совсем немного. Запускаем. Ну что ж, теперь самое время наши курочки добавить наш соус она уже станет нервничая а соус то у нас тайской мм ароматненько М -м. ставь лайк если призываешь пальцы потрясающие Две минуты держим, соединяем, напитываются ароматом кусочки мяса и соус. А потом уже увидимся на презентации блюда. Не теряйтесь, риск вот, вот. Наш Рис жасмин с курицей в тайском соусе Отведаем Из вискарного бокала Пил компота один лишь я Я носил портки из кожи И был сытый, как у Велковской еда Украсили зеленью Легкая острота Это потрясающе Аромат из со сладкого соуса то, что нужно. Соус бомба. Грис бомба. Рис травами это бомба. Потрясающее сочетание. Замечательно. Настоятельно рекомендую. Коробочки Увелка под соусом. Очередная коробочка. Отходит в коллекцию моих видеороликов. Всем рекомендую. Увелка знает свое дело. Так что... Имеет место быть, как и все остальные увелки на моем канале. Это быстро, это просто минимум затрат. То, что я взял мясо чуть побольше, это даже хорошечно. Так, из 300 грамм заявленных вышло бы неплохих три порции. Здесь на 4 человек будет замечательно. Божественно. Просто супер. Увелка, лайк. Мне лайк, а Ла вам пока!